Приветствую вас всех, дорогие друзья! Сегодня в видео я буду проводить розыгрыш приза. Приз у нас замечательная, такая елочка, картина, объемная, гламурненькая, блестящая. Думаю, она будет радовать глаз победителей и всех домочадцев. Будет создавать такую новогоднюю праздничную атмосферу. Лотерея у нас сортовала 14 декабря, и об этом я выкладывала информацию в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВК. Кто хотел принять участие, принял, но немного было людей, поэтому мной было принято решение. Все, кто поддержал меня в трудный час, все, кто поздравлял меня ко дню рождения 19 декабря, я на всех записала по несколько билетиков, кроме анонимов, так как если выиграет аноним, то я не буду знать, кому отправить елочку. В итоге получилось 81 билетиков, будет принимать участие в розыгрыше. И генератором случайных чисел у нас будет тиражная комиссия. То есть с помощью сайта генератора случайных чисел мы выберем выигрышный билет и узнаем, кто же станет победителем. И пользуясь случаем, еще раз хочу всех поблагодарить, кто меня поддержал в трудные дни декабря. Особенно вторая половина декабря выдалась очень тяжелой для меня, ну, просто какой-то... Настоящее испытания. Спасибо вам огромное, кто поддержал словом, делом, кто финансово поддержал. Спасибо вам огромное. Мои благодарности просто не имеют границ. Итак, друзья, я перешла на сайт генератор случайных чисел. И мы сейчас узнаем, какой выиграет билетик. Я выбираю диапазон случайных чисел от 1 до 81 включительно. Ровно столько, сколько у нас участвует билетиков в этой лотерее. И выбираю сгенерировать числа. Итак, 67 седьмой билетик стал выигрышным. Переходим на Facebook и смотрим, кто стал победителем. Перешла на Facebook, где была информация о лотерее. Вот она, наша елочка, приз наш. И смотрим, кто владелец победного билета. 67 номер. Ищем. Вот, 10 билетиков номера 62-71. Обладатель, примак, Надежда. Надежда, поздравляю вас с победой. Пусть эта елочка приносит вам только радость и исполняет желания. Желаю вам еще множество прекрасных побед впереди в Новом Году. Также всех поздравляю с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом. От всей души желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя, родных и близких, любите друг друга. Удачи вам во всем, счастья вам во всем. Пусть Новый Год принесет только радость и приятные сюрпризы. И пусть у всех все будет хорошо, пусть мечты сбываются и желания исполняются. Еще услышимся с вами в следующих видео. Пока-пока!